Обычный город Сочи, рай для отдыхающих в период пандемии, но даже такое место не миновала жуткая угроза. Где-то на самом дне Черного моря притаился древний монстр по имени Ктулху, и пока в Сочи апрель месяц и межсезонье. Тулху решил восстать из моря. О нет! Это же к Я еще слишком полот, чтобы убирать! Банучок, этот день настал! Ктулху пробудился, чтобы разнести здесь все к ядреням. Дедушка, что мне делать? В моем гараже стоит огромный робот, которого я делал всю свою жизнь. Советская разработка. Ключ от него лежит на столе. Но я же совсем и не умею управлять. Ты сейчас в третьесортном кайдзю муви. Тебе не нужно учиться управлять роботом. Ты уже умеешь им управлять. Просто иди и действуй. Калай Гакорин смог одолеть Ктулху на роботе своего дедушки. Ктулху ушел от нас, но кто знает, когда он вернется в следующий раз.